Большая, да? А вот там она маленькая. Вот, смотри, маленькая. Прикиньте, я села с ногами на него. Я тут Ксюша и сегодня у меня в гостях моя подружка Кристина. И сегодня мы решили купаться в шариках и лопать их. Что такое? А где маленький? Сейчас вот его. Ладно. Ой, Ой, Подойди, я сейчас два надеюсь. Не обещаю, помехать? Да, бери. Надо встретить. Надо другой способ придумать. Смотри. Ой, я боюсь. Я тоже боюсь. Тут -то все готовим другой способ. Нет, надо этот. Может зубами. Ой, у меня скользнулся. А сейчас. Сейчас молпнет. мопнет. Давай. Да не лопнет! Хотя. Ой, может хватит вам? <свёздные> бросать все бросай все ура лопнулся да один лопнулся страх ладно хотел один лопнулся ура я хочу ура их хватит. У меня не получается, потому что он скользит. У меня нет скользит. Оп, скользит. Надо еще попробовать. О, у меня все пальцы болят. Когда ты другим способом был, делай. Блин, Блин, ты несни, лесни, ногой. Ксюша, ногой а? тресни. Попробуем обстегнуть. Ну-ка, разойди. Кричпень, не подсматривайте заранее игрушки. Я вообще не вижу, где игрушка. Я даже не так. Я зубами еще смогу. Смогу я, смогу. Есть игрушка, нет?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 Нету. Как ты это делаешь? Не да, знаю, как ты Они ну. а вот это не могается. Ты улезка походишь. Подходишь, да? Ладно, Я придумал еще один... когда отжимаешь... ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Вот ой ой ой Блин, интересно, какие там еще игрушки есть? Сейчас попробую все свои, конечно, не раз Вот, отжали. Вот. Теперь вот этот маленький я попробую. Попрыгать, я понимаю. Ой, девочка, ты куда один шарик еще? О! О-о-о. Я налокнула еще один шарик, надо искать игрушку. Есть игрушка, нет? А, вот. Кошка! Кошечка попалась! Смотри, мне кошечка попалась! Коза. А мне снег там! Мне кошечка попалась! Так, все, все, все, сядем! Где вообще хвостик от этого? Где хвостик? Ой, ну он не логут, собянусь! Ты, Ручка, найдешь хвостик от рыбки? Ищи! Давай! Среди шариков, ищи! Ищи среди шариков! О, вот хвостик! Давай! Вот какая рыбка попалась и хвостиком разделяемым. Вот какая рыбка попалась и хвостиком разделяемым. Вот какая рыбка попала. На персонажей. С росли не везет. Да, с романила. Да. Нет, нет лестницы. шариков цветных. Мы вот. уже полопали. О, Кирочка, умничка, давай. Я пытаюсь этот оранжевый. Я пытаюсь этот оранжевый лопнуть. Как же их лопают. Да. Молодец. А кто? <смех> а, кто... <смех> а, кто... <смех> а кто вторую кошку открыл? кто вторую кошку открыл? Где моя? Где это? что? это? Что это? Где яй, Деречка, я -я -яй. Ой -ой. <смех> кто это? Где это? это? это? это? это? Где мяу! -мяу. Ты лопнула, мяу, -мяу? А надо искать игрушки, э надо искать. Вот, вот, шарик, и ключи. Ой, я уже сижу на одном шарике. Сейчас а я... Один Я упала, я за Ай, это надо было снимать. Азерай. Фух, раз, He's <laughs> funny. <laughs> Рад, да. Ид ⁇ вот так вот, давай. А можно баню? Еще дома баня, давай. Кто мокнул домой, Я? Кто мокнул домой, достался? Я? Я? Я? Я? Не ранее, а не Давай вот сюда все. включай нет не этот включай, вот этот включай блин вот все терпить да. и будем ждать все набирать набирать когда он ну, а, будем наливать наливать пока он не лопнет Кристина, а я не трогай Большой шарик, смотрите! А, барабайчик! Давай, барабайчик! Барабайчик! Пусть ровная, без чесн! Давай! Вот помните, давай! Давай, давай! Сейчас, Кира, кауч! Какой большой! <п dunno> <пока> какой большой! <пока> Его невозможно поднять! Давай-ка попробовать! Заживай! <пока> <пока> Даже вдвоем не как. Бубо? Да. Бубо? Вау. Бубо ему. О, а что, классно, смотрите. Это на него футболочка будет такая. Огласки. Футболочка такая. А глазки? А глазки? А глазки, давайте. Вот и глазки. Очень разноцветные. Mm -hmm. А это ротик. А это носик. И, а это носик. <связывая> вот какой получился? Вот какая получился. Я. Yeah. Yeah? Ой, глазку. Он без, да, без глазки. Да, без глаза. Какой тяжелый! Ой, ой! Музыка. Давай, давай, давай, давай! О, точно, да, давай сыграем музыку. Bye. Если он не прозрачный, значит еще он долго будет выбираться. Я можно проверить штучку Привет, стой, не надо. Я хочу кое посмотреть. А, к нему Вот тут это надо. И что А все, это пропало уже. Чего а, надо? вот. ногами на него. Уй, уй, уй. Я ему. Сейчас Сядьте, сядьте. Сядьте ему. Сядьте ему. Сядьте ему. Сядьте он Сядьте ему. Сядь ему. растет. Let's Быть. Офигеть, еще воды. Да, мы накопились, сколько мы накопили. Если бы мы еще не сели, мы бы. Холодные бы процедуры. Такая. Если мы бы не сели, была бы такая. Да. Смотри, как ты, какая у меня шеблюсь. Да, а это холодные да. процедуры, давай. Холодно. А, давай, попробуем! А, я боюсь. Я боюсь. Ва-ка-па-ка! Like Уааа! <laughs> <coughs>